Всем привет! Сегодня попробуем соврать FreeDroid RPG. Короче, я еще ничего не смотрел. Я только вот три ссылки открыл и запустил старт. Вот. А, первое, первое. Сейчас я все скачаю, склонирую. Пока склонирую, открою. Вкладку Скриншоты. О, вроде понеслось. Так, что это за игра? Это open-source ролевая игра. Это какая-то история о разрушенном мире, конфликт между роботами и их ихними создателями-людьми. Вот, короче, где тут, где тут галлери? О, скриншот, скриншоты. Так, опача. Ух ты, блин, неплохая графика. По крайней мере, ну, мне это кажется по Может сейчас увеличено. в увеличенном варианте все будет не очень красиво. Что-то долго грузится. Плохой интернет или или сервер загружен? Так, эм, сборка вроде бы несложная. Нужно автоген конфигур и потом маке Мейк. Эм, сборка сборка. Вот тут э, вот тут где-то было. Ой, куда я класснул? Я куда-то Буил денег, по-моему. Вот сюда я класс. А, да, под Linux, Windows и Mac OS. Инструкции собрать. Вот эти ссылки я, наверное, так и оставлю. О, о. А, ну как бы не очень, не очень... Не, ну пойдет. Мне кажется, графика пойдет. Ну, в отдаленном так вроде бы красиво, а начинаешь присматриваться. Что-то не так. Вот, и что, вот что не так, непонятно. Так. Ну, ресурсов немало. Смотрите, 400 метра уже Но Это 50%. Вот. А это что там? 3D модель или используется? Или это типа 3D, но на самом деле 2D? Ну, посмотрим. Посмотрим. Может быть, даже 3D. Так, что у нас здесь есть? Information, новости. Хм. Новости на какой? Так, ну, последняя новость у нас... А, смотрите, за 30, 30 марта 2019 года. В принципе, какие-то обновления, что-то... О, даже есть, смотрите, тут немало страничек. В принципе, проекты жив. Это хорошо. Так, это почти скачалось. Что еще тут можно глянуть? Ну, наверное, ничего не можно глянуть, поэтому я пока поставлю на паузу. Так, есть. Скачали. Эээ, блин, Фридроид, вот он. Фридроид. И как там? Давайте по инструкции. По инструкции. Автоген. О, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Окей. Автоген. Запускаем. Дальше, дальше конфигур. Ну, понятное дело. Так, ну, я ж надеюсь, это на C или C ⁇ Игра написана. Что у нас в результате? Вроде все окей. И make. Окей, okay, make G. 12, 12. Хотя можно 16. Сколько у меня тут ядер? М -м -м -м -м -м, блин, прикиньте, забыл наверное да 12 опачки и что такое не понял она вообще его собирала или нет она вообще с исходниками я что то луа луа ё-моё подождите не понял это все build оба опа make это все в src directory free droid реально я что то не догнал нет тут нету free нашел я этот free droid блин это походу на луа написано так а ну-ка давайте а ну-ка давайте. Я перейду. Вот оно. Смотрите. Фри... Ёлы... Нет, на, на си что-то есть какие-то исходники. Наверное, основа э, кода это Lua. Блин, ладно. О, очень неожиданно. Ух ты, блин, оно даже запустилось. Очень для меня было неожиданно. Э -э, Options. Graphics Change Resolution серьезно вот такое разрешение экрана вроде нет юнит Restart. Okay. окей А где где-то ехит вот он ехит о нормалек play так новый герой блин вот это все еще вводить не люблю я. что дальше где тут куда нажимать сюда что куда а во, вот да прекрасный день было разрешением меньше делать о старт о смотрите типа типа 3d Да, это походу rpg шка rpg шка скролл не работает что надо делать not но я не хочу читать мне интересно как управлять а во я нажимаю куда идти и пингвин идет а тут закрыто окей а как взаимодействовать с чем-то? А ну-ка сюда. А там красненьким, да? Там за. О, ящичек подсветился. И что это? А что это? А как мне одеть? Не, вот, смотри, я вот это хочу выбрать. Вот я левой кнопкой нажимаю, ничего не происходит. Правой тоже. Два раза левой. А, у, а, у. а вот. Не, ну неплохо, Чё, вроде бы неплохо, сборка, я так и не понял, мне кажется здесь луа, короче давайте посмотрим э, выход, э, что за игра вы увидели, давайте посмотрим сколько здесь всего, игра я так понял, он состоит из исходников си, давайте я сейчас поищу, поищем файлики, давайте поищем точка луа, оба смотрите луа файликов здесь много короче я так понял здесь основная короче база база э, в качестве базы используется наверное язык луа вот то есть ну небольшой движок у нас наверное написано на языке си вот а а все остальное используется с помощью ну все остальное запрограммировано языком луа так давайте еще посмотрим си 147 файлов не но ну, принципе как бы и немного и немало я бы так сказал интересно интересно короче вот такая вот игра представляете ну, наверное, говорить больше не о чем. Я не ожидал, что все так быстро соберется, запустится и закончится. Как вы увидели, запускается легко. Игра написана на языке C. Мы уже видели, что используется SDL. Вот, и да, мы вот от... я открыл, Я тут смотрю, здесь чистый, что не на есть C. Безо всяких вам там ООП и прочей, ну, си, сегодня, скажем, ерунды. Вот он вам, вот он вам C. Так, да, вот так вот, вот, еще и табуляции. Во, ну, ничего страшного, Вот что непонятно в этом коде. Все ясно, вот так вот точечка плюс, потом точечка умножить, потом программ минус один. Ну да, если у нас что-то поменяется, надо будет менять это все в других местах. Это копипаст и все такое, вы бы могли сказать. Ну а что делать? Что делать? Игра играется и вроде даже неплохо. Короче, не буду больше затягивать. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.